Инструкция по сборке моющего пылесоса и химчистки мягкой мебели. Соединяем толстый патубок, защелкиваем, накручиваем на насадку. Берем толст, тонкий шланг.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 После того, как мы нанесли пресс-спрей и потерли, дали постоять 5 минут, чтобы химия поработала. После этого нажимаем красную клавишу и собираем то, что мы нанесли. Затем отщелкиваем защелки. Снимаем верхнюю часть, достаем емкость для моющего средства и идем в ванну или на кухню, где у нас есть кран. Набираем в кружку литр воды, вода должна быть температурой 50-60 градусов. Берем порцию химии, порция разводится на 5 литров воды. Высыпаем в литр воды, тщательно размешиваем. Заливаем в емкость. После того, как залили литр, добавляем еще 4 литра, чтобы у нас получилось 5 литров. После этого берем... Здесь вот есть выемка, она ставится как раз, где у нас шланг. Там потому что торчит у нас от шланга. Опустили. Берем верхнюю часть, опускаем в отверстие, куда мы заливали воду, вот этот шланчик. И вот этот вот выход должен быть как раз где у нас толстый патрубок и защелкиваем. Для э, химчистки моющим пылесосом есть два способа. Первый способ. Нажимаем клавишу зеленую, это подача моющего средства, нажимаем крок, вначале наносим, нажимаем, включаем пылесос и собираем то, что мы до этого нанесли. Второй способ: нажимаем и подачу и пылесос, нажимаем курок и у нас будет происходить следующее действие. У нас будет подаваться моющее средство. Мы будем проводить, и у нас после этого она сразу будет всасываться. Сейчас продемонстрирую. Выберите способ. Который вам удобнее если после чистки у нас остался моющий раствор еще в пылесосе отсоединяем тонкий патрубок то есть вот эту часть на себя вот эту в бок отводим красный фиксатор и вытаскиваем патрубок открываем защелки вытаскиваем верхнюю часть шланг достаем достаем и выливаем отсюда в унитаз остатки моющего средства Грязная вода собирается сюда То есть мы берем этот бачок, несем и уже выливаем из него в унитаз После того, как мы почистили изделие, его нужно прополоскать Берем, наливаем теплую воду, литр Открываем крышку Выливаем в воду ополаскиватель. Что делает ополаскиватель? Он нейтрализует остатки химии, которые остались после чистки. Также он защищает от быстрого загрязнения и делает ткань мягкой. Налили литр. Порция разводится на 5 литров. Заливается также вот в этот отсек. Налили. Поставили на место. защелкнули нажимаем и подачу моющего средства, и пылесос, и начинаем промывать изделия. То есть у нас будет подаваться вода, и потом тут же всасываться. Сейчас продемонстрирую. После того как мы прополоскали изделие, его нужно просушить. Включаем красную кнопку вентилятор всасывания и максимально вытягиваем влагу, чтобы у нас изделие быстрее высохло. Изделие чистое, теперь нужно вылить остатки воды, отсоединяем. Фишки, соединяем шланчик, отводим красную кнопку, вытаскиваем патрубок, снимаем, достаем емкость, остатки выливаем, берем бачок и выливаем то, что у нас сюда слилось.